Всем привет, зрители и подписчики моего канала. С вами Верховный Вождь Веном. А, сегодня у нас... Ой, сегодня у нас предстоит сражение бичей против бичей, но ну, давайте посмотрим на него. Инаба, суки, Фуджи против Сука Фуджи против Яна, Яна Гисава Таменори Яна. Короче, против Яны. Сука против Яны. Давайте кратко. Сука против Яны. Ну, кто победит? Ставьте ваши деньги. Блин, я думаю, без каких-либо шансов по-любому сука выиграет Яну. Почему, не знаю. Ну, короче, такие вот дела. Небольшой каламбур от сдался. Так, ну ладно. У нас, кстати, тут двухуровневый замок. Мне это больше нравится, чем трехуровневый замок, потому что войска начинают тупить нещадно. На двух уровнях они тупят меньше, но все равно за тупые есть, конечно. Ой, я не знаю, как мы будем сражаться здесь. Да, наверное, лучше отойти, кстати, на дальние рубежи. Лучников, я думаю, оставить вместе со стрелками на внешнем уровне. Это, в принципе, правильно, потому что они хотя бы обстреляют врага. Так, ну мы давайте посмотрим, где тут еще могут быть войска. Вот тут еще наверное, надо поставить. А всех рукопашников мы сразу, сразу отводим в, вовнутрь, потому что... Они повоевать даже не успеют. Я на это почти уверен. Так, ну давайте, да, остановимся на крайнее положение стен. Лучники, кстати, стреляют дальше, чем все остальные. Их можно даже, кстати, вот так вот установить вообще. Потому что там же вообще стрелки. Да, там стрелки. Так что вам надо просто будет взять да пострелять по ним. Из дальнего положения. А там у нас кто? Там у нас одни копейщики. Так что да. Становим туда наших стрелков. Еще где-то частью армии. Но часть в армии по-любому. Либо в этом лесу, либо в этом. Ну, они оказались в этом лесу. Так что давайте-ка остановимся. Занимаем позицию. И обстреливаем их. В общем-то, ничего здесь замысловатого больше нельзя придумать. Обстреливаем, уничтожаем, уничтожаем, обстреливаем. Все очень-очень просто. Ну там, кстати. Да, тут, кстати, всякие мочлок хачи не хачи, так что лучше даже, наверное, будет обойти отойти даже на крайний рубеж. Это вот сюда. Вместе с тем еще и растянуть войска. Да, давайте, вот, становитесь туда. Так, пашня уже начала стрелять. Лучники уже начали стрелять. Причем довольно продуктивно, это хорошо. Это очень хорошо. Ох, какие огненные стрелы, вообще красота, смотрите. Ух, какая жесть, ребята, это я не знаю. Можно просто смотреть каждый день на это зрелище. Да, там еще, смотрю, войска подходят, так что надо будет вот-вот лучников отвести даже вовнутрь. Ну, я не знаю, может быть, даже приучится отойти вот здесь как-то. Интересно. Сейчас посмотрим, может быть, они отойдут вот сюда. А может быть, а может быть. ладно. Лучников много, я смотрю, еще запаса, так что после обстрела вот этой пехоты они вполне бы могли сюда отойти. Так, ихние войска уже подошли вплоть к нашей башне, и стрелкам нужно скорее занимать свои позиции. Пехот вот-вот дрогнет уже. Ну же, давайте, уходите, отступайте. Я заждался вашего отступления. Так, позиция занята, прекрасно. Да блин, ну по 10 человек теряете за каждый залп. Ну так еще до сих пор живете-то? Офигеть! Они все еще идут вперед. Ну, уже патронов, конечно, мало остается. Все, наконец-то отступили, сукины дети. Суки, на дети, отступили. Они, кстати, идут на ту сразу сторону. О, так это вообще круто. Так, ну с на Кате готовится к приемке. Врага. А, нет, похоже, да, пехота все-таки идет в атаку именно вот на эту сторону. Так что надо бы вам встать как-то так, чтобы пообстреливать их и потом отступить. Давайте, вот их обстреливать именно. Тут сейчас не очень удобно. Надо дождаться, пока они поднимутся. Да. Ой, какая сейчас просто тут... Какая куча народу. Так, там, кстати, да, тоже куча народу, правда, они уже взобрались, и нам надо быстрее убегать. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее поднимайтесь. Так, все, отходите. Пехотинцы. Скорее отступайте. Катана Хачи, давайте-ка занимать позицию. Отлично, успели отойти. Теперь надо нам сюда еще отойти. Так, бегом, бегом, бегом, бегом на стены. Тут уже он нас поджимает сзади. Смотрю. Ой-ой-ой. Mm -hmm, я понял, что башню заняли Прекрасная новость <laughs> Прекрасная новость Вражеский командующий убит Ну ладно, это не стоило Опа, <laughs> катана Катя уже убила Опять командующего Да как так, командующий постоянно умирает в первую очередь Вот что это за бред Че он первым подставляется и умирает Дурак, короче, конченый я бы. Так бы его назвал бы Скорее всего. Потому что, ну как так, ты берешь самым первым умираешь. Хотя, ты командующий, ты должен жить как можно больше. Я уже об этом много раз говорил, но я так все это и не понимаю. Вот, вот этого вот принципа. И теперь умирать, хотя у тебя там сзади еще целая куча твоей армии. Которые нуждаются в твоей поддержке. Глупый, короче, был командующий у нас. Жаль таких командующих иметь в армии еще более, жаль их терять Так, тут у нас, я смотрю, забрался Их некомандующий, да, импровизированный ярики. И он, по-моему, сразу сейчас откинет тоже копытца Как и по моему примеру Короче, пойдет Он откинул копытцы, его армия сразу же вся Покраснела от стыда От такого И она уже начинает убегать Это была изи катка, я хочу ну, сказать Изи катка да. Ну, строкам, я считаю, надо встать сейчас на стены. Давайте-ка постреляйте немножко. Потренируйте свою стрельбу Свой скилл индивидуальный. Ну, лучники тут не успеют даже пострелять. Нифига. Э, а, да это можно даже уже сейчас закончить, потому что ну, тут они будут очень долго их обстреливать. А, ну хотя вот тут... Да, тут, в принципе, продуктивно все пошло. Здесь все очень задержалось. А, ну хотя-то а, тут сейчас спины прямо стреляют. Ох, как хорошо. А, Что-то что по одному убивает вообще. Блин, что это за бред? Вы даже никого не убили. Свой индивидуальный скилл, блин, прокачали. Да, тут еще и стреляет по нам. Хреновина. Но лучники нормально так убили 120 человек конечно больше всего кота на кати вот эти нарубали аж сколько 265 человек ну прекрасно 848 человек мы убили, ну и осталось, конечно, еще примерно столько же. Но, однако, догнать их и добить будет несложно. Так, ну что? Так, недовольство в каких-то еще провинциях. Но, в принципе, это все нормально произошло в прошлый ход. Мы уничтожили войска противника, и мы захватываем, ну, точнее, освобождаем Хига. Отлично, без потерь противники сдались. Это великолепная победа, сэр. Такс, ага, тут у нас восставшие сидят. Надо бы их чем-то догнать и добить. Такс, еще и тут войска, я смотрю. Здесь у нас, кстати, еще и нехороший не порядок, я так гляжу. Ну, догоняем их. А, и да, я опять забыл. Я опять забыл, я опять не смогу их атаковать, Да. А-а-а, я моя какой же бред я сделал, я мое Давайте их догоняем и еще раз обстреливаем. Ну, обстрел безрезультативен вновь. Надо что-то делать, надо их догонять и атаковать, я считаю. Просто гоняться за ними и потом сидеть, я думаю, что не надо. Это не самый лучший результат, я считаю. А, так, а тут у нас только одни остались бомжи. Причем бомжи побитые. Блин, но их атаковать, я думаю, вот этим войском будет все равно очень опасно. Угу. Так что сюда надо копейчиков еще подключить. Пускай они тоже поатакуют. Снизу нас Сендай обстреливал, насколько я помню. Да, он где-то здесь проплывал. А, он может вполне дальше продолжить обстрелы. Мне надо чем-то его контрить. Но я контрить его могу только вот этим одним кораблем. Да, мы, в принципе, я думаю, мы и за контролем его им. Так, прибыль у нас очень большая. Наголока там все дальше продолжает идти по лесу, да, где-то здесь. Пытается обойти нас и атаковать Киото. Ну, конечно, это идиотская тактика от врага моего. В принципе, он правильно делает. Так, появляется наконец-таки самая первая у нас партия пулеметов Гатлинга. Отлично, наши американские друзья нам предоставили данное оружие. Конечно, я это оружие вообще не ждал, как бы ну, мне оно казалось бы самое ненужное. Но, однако, по просьбе зрителей я специально решил прикупить данный девайс. А, так, Нагоя, а что у него там за состав войска? У него там состав войск один традиционный. Если у, у него сагита, есть у него Яри. Ну не ярики, а как они называются, лучники эти. А, и город, кстати, остался пустым. Опаньки. Опа, наны. Идем атакуем, конечно же. Осаждаем пока что. Ладно, осаждаем. Так, в этом городе у нас проблем по, по морали нету никакой. Так что мы идем скорее в атаку. Однако присоединиться войска так и не смогут. Это очень плохо. Я хотел бы сразу захватить, но не получится с наскока. Это очень плохо. Так, давайте, кстати, да, здесь наши войска оставляем. И ждем атаки врага. Так, у нас появляется еще три отряда пехоты, тоже их отправляем в атаку. И нанимаем еще три пушки здесь, тоже в этой провинции. Мне нужно срочно пушки, нужно срочно тяжелое орудие. Так, опаньки. А здесь у них командующий есть. Но, правда, у меня уже денег мало осталось, блин. Не хочется их тратить на что-то. А как бы сделать правильно было бы? Смотрите-ка, в этой провинции у меня сейчас есть армия, в этой провинции противника нет армии. И он идет в атаку. Я думаю, что естественным образом напрашивается вариант, чтобы взять и атаковать вот эту вот провинцию этой армии, а эта армия атаковать вот эту провинцию. Ну а это, эти войска, они добиться ничего не смогут, я в этом на 90% уверен. Куда они дальше пойдут? В эту провинцию, например. Ну, да, они могут на нее напасть, но однако здесь у меня есть армия, которая, если что, будет перекинута. Да даже, знаете, если что здесь неправильно будет сказано, я здесь просто нанимаю э, обычных ополченцев, а в свою очередь эту армию отправляю в данную провинцию. Да. Да, кстати, у меня где-то есть непорядок. У меня вот непорядок в этой провинции, а тут нифига себе. Ты так дофига войск. Просто из-за того, что тут горит здание, да, сразу минус 5 дает. Ну, все будет нормально через ход. Так вот. А, кстати, слушайте, что-то у меня сухой док. Нет, еще один ход остался. Блин, а также с нетерпением, когда появится сухой док, чтобы можно было наконец нанимать нормальные китайские... Ой, извините, китайские. <laughs> японские корабли нормальные. Железные. И не пользоваться услугами наших британских друзей. Так, и давайте немножко перекинем корабли. А, я хотел... Ну, хотя... Нет, все-таки давайте-ка перекинем один корабль сюда, один туда, чтобы по два получилось. Такс, и давайте все равно убьем этого командующего. Мне он нафиг здесь не нужен на моей территории. Раз уж шанс такой довольно великий. А, ну да, конечно же, великий шанс. Однако, зная моих, коман... моих агентов, это шанс практически один к нулю. Так, вызвать на поединок. О, вражеский убит Синсенгуми. Хорошая работа Синсенгуми. Мне реально приносил большие проблемы. Теперь он убит, и я думаю, мы тут сможем... Ну, смотрите вот здесь какое-то все равно влияние огромное. Почему здесь такое огромное влияние Сюгана? А проблема в том, что здесь есть Синсенгуми здание. Вот срань собачья, а? Сжигаем, конечно же, это нахрен здание. Нафиг мне не нужны здесь Синсенгуми, чертовы. Так, слушайте, а здесь они ничего не построить не успели, с Инцингуми. Нет, слава богам. Они оставили, в принципе, мои здания, смотрю. Так что здесь все хорошо. А, ну и, наверное, дальше мы тут что будем делать? Захватываем данный город. Нагою надо атаковать. Так, снова в этой провинции надо нанимать кого-то. Давайте нанимаем пока что бомжи. Берем два отряда. Все же здесь нормально с паренком пока. Да, все было нормально. Перекидываем войска и ведем их на фронт. Вот сюда. <coughs> Ногой сейчас мы атакуем, в принципе, я думаю. Ну и просто вот сейчас смотрю, чтобы все было сделано. Внешне. Чтобы ничего больше не надо было делать. Так, ну можно, в принципе, устроить диверсию. Однако, конечно, это не удалось. так ну и все тогда. Давайте атаковать кого-нибудь. Атакуем, значит, сендай. Их не корабль. Ну, я думаю, на этом я остановлюсь. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. С вами был Веном. Всем пока, удачи.